Вы пострадали от действий силовиков? Пережили насилие, порчу имущества, плохие условия содержания во время ареста? Хотите, чтобы виновные были привлечены к ответственности? Весна поможет задокументировать произошедшее. Это анонимно, безопасно и бесплатно. Что для этого нужно? Написать в Телеграм или на почту? Рассказать свою историю интервьюеру в видео- или аудиоформате? Формат опроса соответствует международным стандартам. Вся информация может быть анонимной. При желании вы можете получить юридическую консультацию и полное сопровождение в отстаивании своих прав. Мы гарантируем конфиденциальность и бережное обращение с вашей историей и персональными данными. Ваши истории и свидетельства станут доказательствами преступных действий со стороны силовиков. Наша цель – собрать как можно больше фактов и доказательств, чтобы виновные были привлечены к ответственности на национальном и международном уровне. Каждая история важна.